Добрый день, дамы и господа! Представляем вам очередную раковину для ванной комнаты производства ADM Wood. В рамках данного видео расскажем о ее создании и свойствах. Накопив достаточно опыта, мы смогли добиться высокого качества, уникальных функциональных и эксплуатационных возможностей. Мы не показываем технологии изготовления, так как существуют наши технологические разработки, которые мы держим в секрете. А не договаривать и соблазнять кажущейся простотой изготовления не хотелось бы. На создание данной модели раковины потребовалось более одного месяца и труда нескольких специалистов. Ну а теперь обо всем по порядку. До создания раковины из дерева создается техническое задание, в котором прописываются ее основные технические характеристики, такие как размер, общий дизайн, массив дерева, наполнители, сроки производства работ и некоторые другие. После создания и согласования технического задания происходит процесс проектирования в 3D Max. После создания модели файлы отдаются для резки на ЧПУ станках. В данном случае на лазерном. Следующий этап это сборка, склейка, придание окончательной формы со шлифовкой и полировкой. По завершению наносятся реконструируемые и защитные слои из различных смол. Изделие упаковывается для отправки транспортной организации. Теперь поговорим о свойствах данной раковины для ванной комнаты. Основные ее размеры. Ширина 600 мм, глубина 500 мм, с полотенцесушителем 585 мм. Высота – 178 мм, масса – приблизительно 21 кг. Устанавливается раковина на металлический каркас, столешницу или иное решение, способное выдержать массу раковины и требуемой эксплуатационные нагрузки. В комплект не входит по причине различных дизайнерских и индивидуальных решений. Раковина имеет отверстие для установки сливного сифона стандартного размера и смесителя. Температура эксплуатации для воды составляет от плюс 1 до плюс 100 градусов Цельсия, и окружающей атмосферы от плюс 10 до плюс 45 градусов Цельсия, что соответствует домашней температуре. Максимально допустимая температура предметов, соприкасающихся с поверхностью раковины, не должна составлять более 120 градусов Цельсия. Нежелательно использовать для чистки раковины абразивные и высококонцентрированные щелочные и кислотные очистители. Это может привести к нарушению глянцевых или защитных слоев. Несмотря на это, раковину возможно отреставрировать неограниченное количество раз. Данная модель раковины включает в себя небольшой ящик для хранения ванных и личных принадлежностей. С лицевой стороны раковины установлен полотенцедержатель. В данной модели раковины имеется очень необычная изюминка, о которой будет знать только ее владелец. Шпон уральской березы в сочетании с ручной обработкой и нестандартной поверхностью создает непередаваемое настроение утреннего ручья в раковине вашей ванной комнаты. Приобретая и пользуясь раковиной ВДМУ, вы ощутите природную красоту и свежесть утра, которая зарядит вас на весь день положительными эмоциями. Приятного пользования!